И где твои клиенты из интернета? Интернет-магазин, интернет-магазин. Где продажи? Директор. Я хочу чтобы сайт приносил деньги. Он абсолютно прав. Но ваш внутренний голос не умеет делать продающие сайты. Все, что нужно знать о продажах в интернете. Семинары «Формула сайта» от компании 1С Битрикс. При участии лидеров IT-индустрии. Бесплатно.